Здравствуйте, в предыдущей части я показывал, как работают пассивные детекторы проводки. Они работают на эффекте электрического поля. Вы могли видеть, что возможности пассивных детекторов очень и очень ограничены, просто в силу физических законов. Как же тогда искать проводку? Ответ простой. Использовать магнитное поле. Оно гораздо лучше проникает через строительные материалы. Но не будем забывать, что для магнитного поля нужно создать ток в проводнике. И это неудобство. Поэтому придется использовать комплект из двух приборов. Один создает необходимый ток в проводнике, а другой прибор обнаруживает поле. То есть от пассивного обнаружения по электрическому полю мы переходим к активному обнаружению по магнитному полю. Приборы такого типа обычно называют не просто детекторы проводки, а трассоискатели или кабельные локаторы. Это просто калька с английского. Вот, видите. Еще один вариант названия – двухкомпонентные трассоискатели. Тем самым подчеркивается, что это комплект из передатчика, который создает сигнал, и приемника, который сигнал обнаруживает. Если активные трассоискатели настолько хороши, то почему пассивные до сих пор продаются? Почему они не вытеснены с рынка? Потому что есть нюанс, даже целых два. Во-первых, активные трассоискатели очень дорогие. Во-вторых, пользоваться ими далеко не так просто, как пассивными. В итоге получилось, что рынок разделился на бытовой сегмент с пассивными детекторами и профессиональный сегмент с активными. Эта серия цикла полностью посвящена обзору вот этого вот прибора, точнее комплекта. Это Fluke 2042, наверное, лучший из доступных на российском рынке профессиональных двухкомпонентных трассоискателей. Ну, исключая, конечно, трассоискатели для всяких подземных коммуникаций. Это все-таки прибор для поиска проводки в зданиях. Комплект поставляется в чемодане. Коробки никакой нет, но на чемодан была одета картонная обертка. Чемодан простой, но каких-либо серьезных изъянов его конструкции я не нашел. Здесь наклейка, пластмассовые запоры, пластмассовая ручка откидывается до вертикали дальше не идет внутри чемодана мы видим передатчик и приемник лежат в пролоновом основании, в выемках это выемки для батарей сюда помещается крона сюда 6 элементов 2А у моего прибора батарейки были уже вставлены внутрь пачка качественно напечатанных инструкций на разных языках на русского среди них нет когда инструкции выкинем можно использовать это место для чего-нибудь полезного чехол для принадлежностей на липучке каждое отделение также на липучке здесь два щупа с колпачками два крокодила без резьбы, просто насаживаются на щупы провода здесь два провода вот еще два провода и еще один удлинитель вот такой для использования прибора достаточно двух проводов то есть вот этого того что лежит здесь достаточно ну, плюс крокодилы либо щупы Каждый предмет чемодана лежит на своем месте, перепутать нельзя. Единственный небольшой минус в том, что чехол с принадлежностями вываливается при закрытии чемодана. Он там никак не закреплен. Поэтому его вот так вот придется класть туда вручную. Сразу обращу ваше внимание на такой факт. Если мы посмотрим первую страницу инструкции, то увидим, что... Инструкция написана в 2005 году. То есть прибор разработан 10 лет назад, а то и больше. Наверное, этим объясняются некоторые недостатки, которые мы далее увидим. Посмотрим на передатчик. У передатчика на верхнем торце гнезда для подключения проводов. На лицевой стороне дисплей, кнопка выбора мощности. Доступны три режима. Одна палочка минимум, три палочки максимум. Соотношение мощности таково, что на трех палочках он обнаруживает проводник в пять раз дальше, чем на одной палочке. Передатчиком можно подавать сигнал прямо в электропроводку под напряжением. Вот так просто вставляем. И теперь передатчик во всю эту линию подает сигнал. Линию можно трассировать отсюда и далее до стояка. Что интересно, когда передатчик подключен к электросети под напряжением, он не расходует свои батареи. Действительно, зачем расходовать свои батареи, если есть подключение к электросети двумя проводами и можно от нее спокойно запитаться. Что мы видим на дисплее? буквы F это код передатчика о нем позднее знак восклицательный говорит о том что мы подключены к сети с высоким напряжением надо быть осторожными линейная шкала из чисел показывает текущее напряжение в сети одна палочка мощность ну и все в углу еще символ батарейки он зажжется когда батарейка будет садиться Давайте сразу посмотрим, как прибор ищет проводку. Я подключил к розетке передатчик. Уровень мощности 1, самый низкий. Включаем приемник и ищем проводку. В первой части цикла я показывал, что проводящие среды, как, например, фольга, является препятствием для обнаружения проводки пассивными детекторами. Воспроизведем похожий эксперимент для нашего трассоискателя. На стену наклеена пищевая тонкая фольга, проводка располагается вертикально посередине. Посмотрим, каков уровень сигнала там, где нет фольги. 300 с небольшим. Теперь смотрим над фольгой. Около 100. Хотя уровень сигнала над фольгой и меньше, но прибор очень устойчиво. К проводку обнаруживает я снял пластмассовый чехол с передатчика для того, чтобы показать одну неприятную особенность. А именно, как открывается батарейный отсек. Вот я отвернул один винт, отвернул второй винт. Нижний винт выдвигается. Но, как теперь открыть крышку? Она сама не выпадает, зацепиться не за что. Винт можно тянуть, но ничего не происходит. Действовать надо так. Берем присоску. Устанавливаем, присасываем к крышке батарейного отсека. И тянем вертикально вверх. Вот таким образом снимается. Не знаю, чем думали инженеры Флюка, когда спроектировали такое. Здесь у нас батарейки. Также под ними находится джампер, которым задается код передатчика. Теперь посмотрим приемник. На приемнике также чехол из мягкой пластмассы. Снимать его придется при замене батареек. Включаем приемник. Элементы управления. Это кнопка отключения звука, пригодится, если вам пища не надоест. Вот так. Это кнопка включения питания и включения подсветки дисплея. Вот я ее включаю, видно очень слабо. Подсветка, прямо скажем, просто позорная. Вот я сфотографировал три прибора с включенной подсветкой. В центре флюк. Между прочим, прибор слева и справа от флюка дешевле него, примерно в два раза. У флюка мало того, что центр дисплея очень темный, так еще какие-то пятна клея по углам. Это кнопка включения пассивного режима. Если мы его включим, то прибор становится обычным пассивным детектором на эффекте электрического поля. К тому же чувствительность его не регулируется и сама по себе невысокая вот как он работает толку от такого режима мало эта кнопка включения фонарика давайте включим Сожигаются несколько желтых светодиодов слабовато но лучше чем ничего это кнопка включения селективного режима. Объясню, что это такое. Чувствительным элементом для магнитного поля является катушка. Катушка чувствует только поле, вектор которого параллелен ее оси. И чем сильнее поле отклонено от оси, тем слабее катушка его чувствует. Если вектор поля перпендикулярен оси катушки, то катушка его не чувствует совсем. И поэтому для того, чтобы работать с полем любой ориентации, в приборе есть целых три катушки, оси которых взаимно перпендикулярны. Вот как это выглядит. Примерно. Такая система трех катушек может чувствовать поле любого направления. Так вот, когда мы включаем селективный режим, используется только одна катушка вместо трех. Используется катушка, расположенная вот в этой плоскости. Попробую показать, для чего это нужно В селективном режиме используется только одна катушка Катушки находятся вот здесь И в селективном режиме используется катушка, расположенная вот в этой плоскости Поэтому катушка чувствует поле от провода Во всех положениях, кроме перпендикулярного проводу. То есть, если мы катушку расположим вот так Или вот так то катушка ничего не чувствует потому что в ней наводится нулевое поле если мы прибор отклоняем от этого положения то сигнал сразу же появляется поэтому используя селективный режим можно точно определить ориентацию провода Находим положение, при котором сигнал пропадает Вот оно И при этом Ориентация провода Перпендикулярна лицевой плоскости прибора Вот оно Если мы отклоняемся от этого Сигнал сразу же появляется То есть, если провода мы не видим то располагаем приемник так, чтобы сигнал в селективном режиме полностью пропал и когда мы приемник расположили, значит провод идет перпендикулярно лицевой плоскости прибора вот так где он находится, здесь или здесь, мы не знаем мы знаем только направление, вот оно а еще добавлю о селективном режиме то, что он хорошо работает только для достаточно прямолинейных участков провода. Если у нас провод вот так идет, то в селективном режиме мы здесь ничего не поймем, потому что слишком сложная конфигурация. Теперь немного скажу о вот этих кнопках. Регулировка чувствительности. При обнаружении кабеля мы ориентируемся на амплитуду сигнала чем выше тон писка приемника, тем ближе у нас кабель индикация амплитуды сигнала сделана удобно есть два режима, так называемый авто и ручной название не совсем точное, сейчас поймете почему вот у нас авторежим, когда здесь несколько квадратов нарисовано в этом режиме у нас амплитуда сигнала индицируется числом. В данном случае 0. Сейчас включу передатчик. Выключу звук, чтобы не мешал. В авторежиме линейная шкала, которая идет по кругу, соответствует полному диапазону амплитуд. От нуля до максимума. Вот сейчас у нас здесь число 244. Как мы ищем провод нам важно чтобы приемник чутко реагировал на малейшее изменение расстояния тогда мы провод легко найдем но вот смотрим на число и допустим мы отодвинем приемник ну, на сантиметр например сейчас 245 отодвинем на сантиметр стало 222 изменение очень маленькая, а если мы включим тон, то изменение практически на слух незаметное, при отодвигании на сантиметр, то есть в авторежиме мы слабо видим изменение расстояния до провода, как нам поможет теперь ручной режим чувствительности? Выбираем ручной Итак, вот у меня выбран ручной режим Номер 7 Смотрим, как меняется сигнал Здесь уже амплитуда числом не индицируется, только звуком и линейной шкалой Смотрим, как меняется сигнал при перемещении на сантиметр Уже довольно существенно, на слух можно легко определить Так вот, в чем отличие авторежима от ручного? В авторежиме, вот я его снова включаю У нас показывается просто число Максимум здесь где-то около 1000, ну минимум это понятное дело 0 А в ручном режиме их всего 9, от 1 до 9 циферка здесь в ручном режиме весь диапазон амплитуд разбит на 9 поддиапазонов. И каждый поддиапазон отображается на весь размах линейной шкалы и тона звукового сигнала. Такой подход называется растянутая шкала. Вот этот рисунок показывает смысл растянутой шкалы. Всего в приборе 9 растянутых шкал. Сверху видно, что... На обычной не растянутой шкале у нас небольшое изменение амплитуды вызывает небольшое изменение отклика приемника. А при растянутой шкале у нас небольшое изменение амплитуды вызывает значительное изменение отклика прибора. Поэтому пользоваться растянутыми шкалами очень удобно при поиске. Теперь немного о том, какой сигнал использует прибор. Передатчик создает в проводнике, к которому он подключен, ток частотой 125 кГц. И этот ток порождает соответствующее магнитное поле вокруг проводника. Сигнал передатчика не является чистой синусоидой. В сигнал закодирована некоторая информация о состоянии передатчика. И когда приемник видит сигнал... Эта информация показывается на дисплее Вот сейчас посмотрим Вот смотрим, что у нас приемник видит от передатчика Код F на передатчике Код F видим на приемнике Level 1 на передатчике level 1 видим на приемнике а Также приемник может увидеть Состояние батареи передатчика, если она разряжена, то это также будет показано на приемнике. Что такое код передатчика? Это некая буква, выставленная на передатчике. В данном случае буква F. Если у вас всего один передатчик, то код не имеет никакого значения. Если же у вас два или более передатчиков, то... Ставим на них разные коды, и наши возможности по поиску значительно расширяются. Типичный случай такой. Есть проводник с обрывом. Подключаем с разных сторон. Вот у нас оборванный проводник. Это обрыв. Подключаем с одного конца передатчик с кодом, например, F, с другого конца передатчик с кодом A. И тогда при трассировки у нас приемник будет в месте разрыва показывать переход с кода F на код A таким образом место разрыва локализуется очень точно приемник устроен так, что он чувствует только сигнал от передатчика и все остальные токи и поля никак не мешают приемнику но это только в теории на практике не все так замечательно иногда другие устройства в сети Создают в проводниках помехи, и эти помехи мешают приемнику работать. Сейчас приведу пример. Передатчик включен, сигнал с передатчика подан в розетку. В этом проводнике должен быть хороший сигнал для обнаружения. Но, что мы видим? Приемник не чувствует вообще ничего. Ни здесь, ни здесь. Почему? Это потому, что я включил в ту же розетку лампу дневного света Эта лампа создает сильные помехи в сети и забивает приемник Сейчас приемник полностью ничего не видит вблизи провода Потому что лампа включена близко к нему Если мы включим лампу далеко, в нескольких метрах, например, но на той же группе проводки То приемник себя ведет по-другому Он теряет сигнал только вблизи провода Сейчас покажу Лампа включена в другую розетку на той же группе проводки вот при приближении на какое-то расстояние приемник просто затыкается поэтому запомните если приемник внезапно теряет сигнал вблизи провода то выключайте из розеток по очереди все, что имеет импульсный блок питания, пока не найдете постановщика помех. Чаще всего помехи ставятся энергосберегающими лампами. Как понять, что приемник затыкается именно из-за помех? Очень просто. От помех приемник теряет сигнал резко, как я вот только что показывал. Если, не, если помех нет, то сигнал пропадает при удалении постепенно. А если у нас сигнал был сильным и внезапно скакнул до нуля, то это помехи. Как дела обстоят с экранированием сигнала, который, как вы помните, является просто бичом для пассивных приемников? Здесь все достаточно хорошо. В начале этой части я показывал, что тонкая фольга, конечно, полиэкранирует, но не очень сильно. И даже более толстые слои металла не препятствие для магнитного поля. Например, проводка за алюминиевым речным потолком ищется довольно легко. Даже в некоторых случаях железо толщиной 1 мм можно за ним найти. Эксперимент с железом я покажу в следующей части. Попробую подвести небольшой итог недостатки прибора. Первое. Прибор разработан более 10 лет назад. Второе. Это отвратительная подсветка дисплея приемника. Третье. Туго открывается батарейный отсек передатчика. И четвертое. Это приемник теряет сигнал при помехах в сети. Последнее нельзя считать напрямую недостатком, потому что какой бы чувствительный приемник ни был, Найдется помеха, которая его забьет Теперь достоинство. Самым главным достоинством является то, что приемник работает Отлично ищет проводку То есть полностью справляется со своими обязанностями Второе Подача сигнала в сеть под напряжением То есть не нужно нам заниматься обесточиванием сегмента, который мы ищем Третье это то, что передатчик умеет получать питание от сети, к которой он подключен Четвертое – это очень удобные растянутые шкалы на приемнике Пятое – это селективный режим Может быть он не очень полезен, но иногда пригодится И последнее – это вполне приличный чемодан Теперь несколько слов об аналогах этого прибора Данный прибор флюк 2042 достаточно дорогой, но существуют менее дорогие альтернативы. Цена их в 2-3 в раза ниже, поэтому их стоит рассматривать при покупке. Аналоги такие. LA1012 и MS6818. Аналоги сильно похожи на флюк настолько, что... Даже картинки в инструкции во многом одинаковые. Просто вместо флюка подрисовали другой прибор. Но при внимательном изучении можно найти отличия. Оказывается, что аналоги дешевле не просто так. Все, что я накопал по этому вопросу, сведено в таблицу. У меня аналогов нет, поэтому могу о них вот только так заочно сказать. Кратко прокомментирую таблицу. Питание по сигнальным проводам во флюке это есть, в МС-6818 этого точно нет, а насчет ЛА-1012 непонятно. В инструкции написано, что есть, но люди на форумах говорят, что прибор одинаково быстро садит батарею, что он подключен к сети, что не подключен. Поэтому делаем вывод, что может быть в инструкции ошиблись и эта функция не реализована. Дальность обнаружения при прочих равных условиях. Флюк имеет наибольшую дальность, примем ее за сто процентов Для МС-6818 я попросил на форуме людей выполнить измерение, такое же, как делал я, и отсюда оценить дальность работы прибора. Ссылка на постановку эксперимента под видео. По результатам этого эксперимента дальность обнаружения для МС-6818 составляет примерно 59% от того же показателя для флюка. Для la 1012 эксперимента не было, поскольку не нашлось владельца. Отображение состояния батареи передатчика на экране приемника. На флюке есть, на МС есть. На LA-1012 нет, потому что просто на дисплее нету такого индикатора на приемнике. Селективный режим, то есть работа одной катушкой. На флюке есть, на аналогах нет. Питание передатчика. Флюк это АА, 6 штук. У аналогов это крона. То есть запас энергии в аналогах значительно ниже. Еще это усугубляется тем, что аналоги не умеют питаться от сети поэтому в аналогах придется батарейки менять довольно часто если вы выбираете какой трассоискатель вам купить то по этой таблице вы сможете понять чего вы теряете, если возьмете не дорогущий флюк а аналог, который в разы дешевле непонятно почему аналоги не сделали ну, полными аналогами флюка совсем, со всеми характеристиками Тогда флюк бы просто отдыхал со своей высокой ценой, ему бы нечего было противопоставить, кроме элегантной внешности. Вообще, флюк 2042 без всяких сомнений является отличным, годным трассоискателем. Даже, наверное, наилучшим среди приборов для поиска проводки, которые можно приобрести на российском рынке. Если флюк вам слишком дорого по деньгам, то берите аналоги, они вполне хорошо работают. В этой части цикла мы познакомились с прибором флюк 2042. Я мало показывал примеры использования прибора, потому что это тема для следующей части. Но, наверное, сниму я ее не скоро, потому что надо материал накопить. Вообще, чем мне вот лично этот прибор понравился, это тем, что он имеет большой потенциал. Если понимать физику магнитного поля, то возможности очень сильно расширяются. И вот я нашел несколько таких интересных сценариев использования, которые, может быть, не очевидны. И постараюсь в следующей части, если я ее все-таки сделаю, вот эти вот самые особенности, тонкие моменты показать. Надеюсь, все будет интересно. Пока на этом все. До свидания.